Всем привет! Вы на канале НБ и с вами я, Бофф Наталья. Сегодня предлагаю вам заняться аэробной нагрузкой. Вы можете использовать это занятие как самостоятельное и можете как разминку перед любой силовой тренировкой. Итак, начнем. На месте правой. Макш! Хорошо. Делаем вдох. Снова вдох. Четыре шага вперед. Раз, два, три, четыре, четыре на месте. Четыре назад. Четыре на месте. Но вперед. На месте. Еще назад. На месте. Еще вперед. Раз, два, три, четыре на месте. Назад. Раз, два, три, четыре. На месте. Еще вперед. Раз, два, три, четыре. На месте. Назад. Раз, два, три, четыре. На месте. Добавляем ры. Четыре шага вперед. Ви. Четыре шага назад. Иви. Снова. Четыре вперед. Ли. Четыре назад. Ви. Еще так же. Четыре вперед. Эви. Четыре назад. Эви. Еще. Четыре вперед. Иви. Добавляем колено. Вверх место четырех шагов и виназа четыре шага вперед и, два колена и, и, еще раз два три четыре и, шаг колена раз два три четыре и, еще раз два три четыре вперед шаг колена шаг колена виназа еще Посчет раз раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Назад раз, два, три, 4, 5, шесть, семь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще вперед раз, два, три, 4 Кая на повороте пять, шесть, семь. У Еще четыре вперед. 4 Четыре назад. Еще четыре вперед. Эвик. Четыре назад. Иви. Снова поворот. Раз, два, три, четыре. Ви. Поворот направо. Раз, два, три. Четыре. Еще. Вперед. Эви. Назад. Поворотом. Иви. Хорошо. Снимаем захлест Раз, два, три, четыре. Еще. Отлично. По два. Раз. Два. Раз, два, еще два. И еще двойной. Двойной. Снова два. Два. Один один два. Раз. Два. Двойной. Еще. Раз. Два. Двойной. Снова. раз. Два. Двойной. Снова раз. Два. Двойной. Два. И нам, нам, нам, нам, нам, Smell it Два. beside you. Jesse can Раз. I'll say Два. I'm один, rich, один, два. Макс, сторону. Можно шагать вперед. И назад. Еще. вперед. Иди сюда. Ba,gi da esak, basse licha' aldı. Ba,gi da esak, gıman qualified том, Руки на бедра В одну сторону В другую Через вниз. Поглубже Еще Так Хорошо, колено Раз. два, круг рукой Три, четыре, пять Шесть, семь в другую сторону. Раз, два, круг рукой рукой. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Снова раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Снова. Еще. Снова. Хорошо. В одну сторону. В другую. В одну. В другую. Еще в одну. В другую. Снова. В одну. В другую. Остались. И переезжаем по низу. Остаемся на одной ноге. Разворот. Раз. Два, три, четыре, четыре, три, два. Один. Перекат. Стоим. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Три. Два. Один. Переходим. Согнули ногу. Назад. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Три. Два. И снова в одну сторону. В другую. В одну. В другую. В одну. В другую. В одну. В другую. И переезжаем по низу. Остались. Разворот. Снова стоим. Раз. Стоим. Два. Три. Четыре. Четыре. Три. Два. Один. Перекат. Подъем, пятка прижатая, раз, живот тягиваем, два, три, четыре, еще четыре, три, два, один, согнули ногу, стоим, раз, колено, два, назад, три, четыре, живот тягиваем, четыре, три, два, один, сделали глубокий вдох, потянулись вверх, выдох. На сегодня занятие окончено, всем спасибо. Кто был со мной, ставим лайки, подписываемся на мой канал. И всем до скорой встречи. Всем пока!